Полиция на Ставрополье начала проверку после сообщения в социальных сетях о возможных трудовых рабах на овощном предприятии, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону. Сама компания также начала внутреннюю проверку по поступившей информации. Ранее в социальных сетях появилось сообщение жительницы Новосибирска. Она написала, что купила томаты, выращенные в Ставропольском крае, и обнаружила внутри упаковки записку со словами «Помогите». Мы в рабстве. Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, адрес производителя овощей находится в Ставропольском крае, поставщика в Московской области. Сотрудники уголовного розыска УМВД МВД России по Кировскому городскому округу проводят проверку сведений, указанных в публикации в интернете. Устанавливаются все обстоятельства, пояснили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД. Проверку начал и холдинг, в состав которого входит тепличный комплекс, где выросли томаты. «В настоящее время мы проводим внутреннюю проверку по поступившей информации, о результатах которой сообщим». В холдинге отметили, что на предприятии ведется учет рабочего времени сотрудников и движения товаров. У компании есть точные данные о составе, количестве и направлениях поставок за любой период времени с информацией о том, в какую смену и какая бригада упаковывала товар. Агрохолдинг делает ставку на штатный персонал, минимально привлекая аутсорсинг который предполагает менее ответственное отношение к производственным задачам и большую ротацию. АБЭКО «Культура» ответственно относится к выбору деловых партнеров и уверен в них. Тем не менее, мы уже начали тщательное расследование ситуации, о которой сообщается в публикации, добавили в пресс-офисе.